Привет! Я так и знал, что ты здесь будешь! Я Лара А ну отпусти! Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти. И всем привет, ребята да подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вески, Реда Томбрейдер, Райзов Томбрейдер. Она же в восстании или восхождении расхидится грабиц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово райс. Ну а мы сегодня с вами продолжаем, продолжаем. И, как говорится, по традиции, попробуем как-то, знаете, так вот регламентировать, чтобы у нас было примерно... Ну, значит, если есть регламент, есть и порядок. Ну, а в прошлый раз мы с вами прошли вот через эту красоту Вспомнили прекрасный фильм с Анджелиной Джоли Ну, а теперь идем дальше А, еще получили навык, который у нас так уже был А, ну и, конечно же Как же здесь не сделать нам тропу? Чего то нет? Так так, там нет ничего, куда стрелять -то. это мало ли. Вон там есть. Вот, вот, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Нет. Значит, вот здесь, да? Так, кстати... А, точнее, на хам. Привычка всегда карту открывать на м ну, старая привычка, знаете, такая древняя, древнющая. Сейчас мы с вами идем в город, и нам придется ждать... Ой-ой-ой, только. Давай, примени силу! Примени силу! Сила течет во мне, я и ларигина силой. Сила течет в Ларри, Ларри силой. Ну, или сила течет в Ларри, и вся такую силу. Так, проходим. Старый город неподалеку. Чую будет сейчас арт-заставка. О! Тут еще, еще что-то растет, мне нравится расти. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Почему-то у меня запела интуиция. Она у меня, конечно, плохо всю жизнь поет, но если поет, то поет то, э, здраво. Походу, впереди что-то у нас будет ценное Надо быть поаккуратнее на всякий случай. Лара, мы на горе Фу. над ледником. Троицу видно? Да, они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи. О, говорю же, что-то есть, а? А я говорил. Вот. Видите? Все есть. Кстати, а, но ну это, я полагаю, карта только вот к этой части. А здесь мы все с вами достали, да? Вот все этой секции. Так, ну тут это совершенно другая. Там мы тоже, тоже все пособираем, не переживайте. Так, включить метку игрока. В общем, впереди будет нас очень много еще вкусненького. Хорошо, вкусненькое впереди, вкусненькое нас ждет. Вот не зря свернул. Так, этого полно. А ты что у нас, расскажите? Я думал, что умер. Холод терзал меня. Я ослабел. Силы не вернулись ко мне даже при виде людей пророка, разбивших лагерь на краю загадочной зеленой долины. На заплетающихся ногах, с мечом в руке, я двинулся вперед. Хотел накинуться с воинственным кличем, но тот сознание меня покинуло и я пал на руки нечестивцев. Они знают, кто я. Они ждали посланцев Ордена. У них почти ничего нет, но они накормили и отогрели меня. Пророк сказал, я могу уйти, когда захочу, но они забрали мои мечи. Даже с оружием в руках… Уж не знаю, смог бы я теперь убить этого человека. Я подвел орден, подвел самого себя, но... но я жив. Вот так и надо грамотно снимать и религиозную шизу. Главное, чтобы не насаждать новую, что, по сути, сделал наш Яков. Но он хотя бы грамотно его деморализовал и снял пелену в Троице. Вот так и надо делать с всеми политически слепыми людьми. Вот серьезно. Надо только вбивать в голову думы собственной головой. Тут примерно похожий вариант случился. То есть я он... думал, что умер. То есть, ой, Почему Хо... я привычка? Вот вспоминаю сразу Б. Башку вспоминаю. М -м. Кстати говоря, появилась у меня одна идейка, может быть, сработает. А? Сработало? У <смех> меня чтобы просто не делать сочетание клавиш и не тянуться до делит, я ее назначил на мышку. У меня есть кнопка, которую мне с одной стороны технически не очень удобно использовать в активном бою. Но, к примеру, вот так вот взял, включил, вырубил. Во! Вот, вот, для, для всего найдется дело. Для всего найдется дело. Только пойдется анимация, я просто быстренько ее нажму, готов. Так, это я возьму. Ой. Вот она, что мышка, животворящая золоту Ссылочка на злотус есть, чтобы писать. Посмотреть. Но ссылка не на сам товар, а на наш обзор. Но товар будет в обзоре. Если заинтерес. Я частный человек? Так. Что у нас здесь? А -а -а. Будет весело. Ну, неплохо. Знаете, это чем-то мне сейчас начинает напоминать Гималай. Кто помнит, когда мы проходили Tomb Raider uh, Legend, там вот были похожие виды. Ну, может, это старый дух ларьков, конечно, мне так сказать. Так, вниз не прыгаем ни в коем случае. Там смерть. Там смерть, смерть, смерть. Так, залезаем, Ларыч. Как они здесь забирались-то? Я, что, понимаю, прошли стоятия, по словам я. <говорит> Это ямотай Ну, это уже с калька. Ну серьезно. Но ну, это уже с калька сделана. Это уже, ну, чистый емотай. И не реагирует, и не выстрелишь никакой. И, ветер... и, кстати, как они смотрят вообще? Нет, я понимаю, бессмертные вы там все наши, но... Йойой, держись, держись! Лара, спокойно Наверх Давай, давай, давай Летник движется, а наша задача двигаться вперед Давай, давай, давай, давай Аккуратненько Давай, давай, давай, есть! Жива, жива! Красота Давай, аккуратненько Заметили? Вовремя выключил его Ну, это, конечно, так, кусок себе Вышел. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Так. На сексе, че лучше выключил. Чую, сейчас будет еще больше веселье. Надо говорю же, веселье много. Вот я сделал. <связывая> Парни, вы что там гуляете-то? Причем, заметьте, у них столько, кстати... Памятник... У них очень много памятников войны. Вы посмотрите, видите вот этого Мужика в доспехах. Это не пророк. Они не якобы молятся. Значит, есть какой-то еще... Это забавно. Лар здесь лазает на их фоне. А им хоть бы что. Чудилы! Эй, чудилы, тут у вас как бы раскидывается гробниц. Так. О, базовый лагерь нашли. Вот реально, чудилы полнейшие. Они не видят, что рядом с ними здесь кто-то лазает. Черток стражей. Вот прямо милое название. Нечего сказать? Лара, серьезно, нечего тебе сказать ничего. Ладно, по боеварипасам, что у нас есть? Пистолетных пуль пока хорошо, нормально Не зацикливаемся Патроны драконов огонь Зажигатель патроны для дробовика Помешало бы Разрывные стрелы пока нормально Дело тогда пока драконов огонь Пусть будет запасно Большая фляга Но там нужно больше Весь Слушайте, я практически все вот это прокачал Мне нужно только побольше шкуры в принципе, можем будем потом этим всем заняться. Наверное, в следующем эпизоде так и сделаем. А что, если хвата зон хватает? А так, в принципе, неплохо. Пока движемся хорошо. Теперь бьется. о -х -х -х -х -х -х. Ой, да, да да да да да ой ой ой ой Ну давайте вылезать уже. Лучники не доделаны. <звы> И они нас не видят. Ну серьезно, парни. О! Oh. Что? А она вам зачем? много. То есть меня больше интересует их количество, а не то, что они тащат с собою из изображения. Стоп, подожди. Если они ее с собой тащат... знаете, они еще тащат, кстати, туда вдалеке, видите? Аккуратно. Они тащили с собой башни. Такое ощущение, будто здесь внутри идет, э, так сказать, ну, как, какой то внутренний как, то не по поводу России. Монголы? Я пишу эти строки тем, кто, возможно, отправится по моим следам. Мои раны серьезнее, чем я думал. Мне уже не поправиться. Сегодня я в последний раз попытаюсь сбежать из этой ледяной гробницы. Святой источник здесь. На вершине самой высокой башни. Но мне туда... Не добраться пока источник в руках у бессмертной армии пророка их не остановить это призраки и демоны которых невозможно убить насмешка над всеми божьими творениями если троицы когда нибудь удастся вернуть источник сможем ли мы распорядиться им лучше Боюсь, что нет. Возможно, будет лучше, если его никто никогда не найдет. Стоп. Вернуть? То есть, он был украден, получается. То есть, источник был на... Яков его не нашел, он его выкрал. Получается, он принадлежал Троице. Нет, я не спорю, конечно, троица тающие дерьмовые сектантские организации, но черт, если у них в свое время был источник, значит, получается, они уже каким-то образом могли бы завладеть миром, но они не завладели. Да, у них есть свои люди в большинстве своих организаций, но это одно дело, а другое дело буквальный контроль над всем миром. Нет, нет, нет, что-то не то. Плюс, судя по описанию и по поведению и по внешней подаче, я могу сказать с уверенностью, что здесь, черт возьми, пахнет Ямотайщиной. Скорее всего, императрица Кимика и Яков как-то связаны между собой. Почему нельзя его спросить? Знаешь, это такую япо японскую дуру по имени Кимика? Она скажет, а, да, знаю, она как-то заказывала у меня 300 флакончиков бессмертной водички. А, понятно, все хорошо, спасибо, что испортил мне грабные каникулы в Японии. А, блядь, что-то. Я пишу Ой. эти стро. А, это ты и писал, да? Все. Нашли пропажу. Так, но ну, здесь больше ничего нету. Самое забавное, что все, что мне нужно, оно нигде не помечается. То есть, если где-то что-то придется возвращаться. Оу. Вы это видите? Вот это она и есть, видимо, да? вас тайный город все чего-то слышали здесь так этого полно тут что у нас у нас очень много всего и очень много чего у меня не хватает В остальном плане М -м По экипировке Ладно, сделаю пули С луками черт с ними. Взрывчатку лучше тогда приготовим Пусть будет Так ну что, давайте спуткаемся, что ли? Где вот такую еще красоту, видите, Лара, посмотри на меня. Так, да. Я все время меня тут Причем, если слышите здесь звуки, значит что-то, ну, что-то реально здесь происходит. Так, ладно, Лароч, погнали. Держись, держись, держись, держись. Давай, давай, давай, давай, есть, есть, есть, держись. о -оу. Никого здесь нету, уходи. Никого здесь нету. Видишь, здесь просто рука, никого нету. Просто лед упал. Нормальное явление. Висел он здесь тысячу лет. Ничего страшного за это время не случилось. Так. Ч сейчас будет битва? Привет! Я так и знал, что ты здесь будешь! Я Лара Кров. А ну-ка, отпусти! Отпусти меня, отпусти меня! Отпусти! Тоже мне бессмертные! А ну, иди сюда! Давай, давай, давай! О, чрт! Давай-давай! Лара! Да сколько же вас здесь? О, придумал! Не что это сработает на сто Но надо разобраться, как мне с ними сражаться. Если я разберусь с этим, то все будет прекрасно. Где эта красотка? Ага, вижу, за мной бежит. Давай, давай, есть. Лечимся. и ко... Не калечимся. Ой-ой-ой, как лечиться я забыл. А есть. ой ой ой ой ой ой, ой. Извиняюсь, я забыл, какая кнопка у меня лечит. Сейчас быстренько глянем клавиатуру. Я реально забыл! Привязка клавиш. Спрыгнуть, взаимодействие, инстинкт, основной целица, пистолет, лечиться, В. Все. Я же вроде нажимал. Почему не работало? Ладно. Отлично, все. Мы вернулись. О, Привет! Тоже мне бессмертные! Привет! Ну, давай, давай! Черт, убили. Слушай, ну они реально жесткие, конечно. Но мне нравится, мне нравится. Хороший парень, отличный бой сейчас будет. Извиняюсь. слетела немножко. Так, с какой стороны полиции? Ой-ой-ой, ага, вижу Тоже мне, конечно Так Вижу, давай, Лар, разгоняемся Давай-давай, иди сюда Мимо, мимо Мимо, мимо, перекаты, перекаты, перекаты Давай, давай, есть, Эфха! Ну тут как вариант, давай-давай, есть, склонение. Приветствую! Ой, мимо, мимо, мимо! Греческие годи поможет тебе! Наверх! Ну-ка, мальчики, кто тут по моей душу? Отлично, новачко! Давай, Ларич! Ну, парни! <плодиспрофиль> так, попробуй пока использовать новый. Мимо! Кто тебя учил так стрелять греческим огнем? Вот серьезно. Мазила! Я лучше сверху по не постреляю. Так, безопасно. О, кстати, точно. У меня же есть подствольный граната. что то я забыл. Так. Лара. Это все берем, это все берем, берем, берем, берем. О, сколько здесь всего Ребята, это хватит на все нам, это, это, это, это все. Это все, это, это сокровище, сокровище. Просто заходи, убивай этих зомбиков, ходящих, никаких проблем. Нет. Вот. Дали. Так, пока дробаш. Давай-ка, Делай парочку хорошую. Ну-ка! Вижу. Уже пошли по мою душу. Горите! ним пламенем. Лара, давай, собирай здесь все. Так, что нет базового лагеря, я бы им воспользовался. Подождите, испытания, здесь есть испытания. А, вот так. Может здесь есть еще что-то на уничтожение. Давайте посмотрим. Может, мало или может я что то увидел? Наверняка здесь есть что-то похожее. Взял, поджог, и готово. Возможно же? Вот, к вот, вижу. Да. Да, да, еще раз да. Я нашел испытание. Так, давайте на зайти сюда. Смотримся быстренько. Может, ну, здесь что-то еще на поджог есть. Ну, там что-то, видите, засвет какой-то. Интересно, если там что-то есть. Но, походу, нет. Нет, ну, проверить все всегда стоит. Да там уже, глядишь, вон там, кстати, видно. А, подождите, может здесь они все на просмотре есть, эти точки. Так, ладно, Ларич, давай. Я, конечно, каждый раз здесь все поджигаю, все пробиваю, конечно, забавно. Ну ладно. Ну и давайте тоже все осматривать почему хватит. Это тоже возьмем. Но, если честно говоря, здесь легче, чем в Яматае. В Яматае я сколько раз побирал. Вы видели эту кимфу? Помирал, а таковы А здесь такого нет. Такого не скажешь. Причем тут, смотрите, и дают очень много лечилок, что радует. Реально радует. Так. О! что там Серьезно, парни? О, вы прям подготовили арену для меня. Ну, вперед. Кто следующий? Давайте, прыгайте, трусы несчастные. Вот так. Давай, забираем. А ну, иди сюда. Вот тебе. Oh -oh. Сейчас будет здоровяк Вот говорю вам Вот сейчас должен быть здоровяк Что, не будет здоровяка? Найдено на особое место Не будет здоровяка? то да серьезно Ну вы же ебатай копировали все это время Ребята Да ладно Без здоровяка о, а я так надеялся. О, стоп. А подожди, а куда мне надо пока? По-хорошему? Мне надо прямо. По-плохому здесь есть короткий путь, который, скорее всего, меня и вытащит сейчас туда, куда мне. Надо. Ага. Так, это испытание все еще. Но это испытание. Значит, испытание только в рамках этой большой зоны. Ну, точнее, относительно большой зоны. Давайте осматриваться. Вон там что-то есть? Нет, это не оно. Нет, ну проверять все надо в конце концов. забавно, что она у меня внизу все это время до этого было Ни проблем ничего не испытывала. А теперь вот. Так, это просто гробница. Ничего больше интересного здесь нету. Никакой там сосули, визули, визири, сазири. Нет, ну а мало ли. Давайте сразу шпарфить. Чего не Так, здесь не зацепишься. Здесь э, не прицепишься, не выстрелишь, не перегнешь, не перестрелишь, не перемшь. Ну да, в принципе, все. Кстати, колонны из чистого золота. На какой черт верующему? Все из чистого золота делать. Серьезно, я-то тот еще лицемер. Вот говорю. Он тот еще лицемерище. Он, наверное, скорее всего, нас испытывает. Э, э, использует, извиняюсь. Использует. Чтобы Лара здесь все по тихому зачистила, о, вот. Так, ладно. Так, как мы сюда попали, что ли, говорят? А. А ларчик просто открывался. Ну, я говорю, это все должно здесь где-то быть. Это логично. Это все в рамках вот этой маленькой мини-локации. Здесь по-другому и не будет. И раз здесь есть вот такой подступ, а вы видите его, да? Значит, здесь тоже что-то... А, это, наверное, вот сюда именно Сюда надо было зайти и залезть. А можно было вот сюда вот так перепрыгнуть. Нет, я где-то здесь еще что-то есть, наверное. Да и не потачу я это... Вот прямо вижу. Вот сюда прямо вот возьми и да залезь. Да, Ла? Ты залезешь? Конечно же не залезешь. Зачем тебе? Тебе это не надо, тебе это не нужно. Это мне нужно бы все выискивать. Пока твоя ливая задница здесь следится, что ли, выискать. Нормально. Причем, кстати... Вот все вот эти, в основном, бочки-то, они стоят, знаете, в таких относительно укромных местах. Реально, это относительно такие, ну, скромные места. Ничего не скажешь плохо. Что ты решил скатываться-то? Залез, что ли, Нюш? Все эти бочки в таких, знаете, вот укромных местах стоят ты сразу их не найдешь. Возможно, еще две находятся там. Технически мы можем потом с этим с вами заняться и найти еще две, но я думаю, что мы как бы сейчас везде все прошли, прошарим. Ну вот это еще, кстати, у нас. металл нужен. Металл нужен, он для производства используется активно. Плюс впереди, кстати, еще нас ждут парочка документов. Давай. Патроны расходуются быстро, ничего с этим не поделать. Так, там мы прибили, там и прибили, там и выстрели, там и выстрели, там и выстрели. Здесь э, закрыто, закрыто, перекрыто, закрыто, перекрыто, пересады. Перекрыто. <сих> так, значит, здесь в этом районе у нас зажжено три плюс попутал. Есть доп проход наверх. Здесь, здесь. Да? Вот это возьмем. Корзинка с лекарствами нужна. Да, я видел, что там тоже есть лекарственные я... Корзинки. Потом еще и дарить Давай, завязай, ладно. Может быть, вот здесь просто есть еще какие-то окна, куда я могу прицелиться. Вот, к примеру, вон та, видите? Там можно было бы увидеть, попасть то есть в большинстве своем они все находятся в рамках где-то здесь. М -м -м. Так, да, вроде все. Тут счет вот эти вот смеси, ну это греческий огонь, это греческий огонь. Смеси, нефти, вообще не повезло, знаете ли, на нефтянке живут. Реально они на нефтянке живут. Так, это проход наверх получается. Я думаю, я туда мог бы, наверное, войти, но меня, видимо, не дадут. Что ж. Ребятушки, давайте тогда на этом с вами сегодня закончим. Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этих самых слепых идиотов, которые держат земля русская. Нет, ну серьезно! Вы бессмертны, держите гребаный Китишград. Но стоит только по вам дробануть обычным дробашом, вы раслетаетесь пух и прах. Эта армия должна была исчезнуть уже с лица земли. И Яков полный, видимо, идиот, раз не закупился в свое время у Советского Союза дробашами и винтовками босинки или СВДшками. Ну серьезно, у тебя огромное богатство. Как одна гробная галера в вальдах слежит. Возьми все, закройчи. Оттуда и готово. В общем, всем до встречи, пока. Удачи!